Сначала хотел бы рассказать про нашу группу ВКонтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, домендера, небольшой мини-конкурс, а также конкурс танковик, а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. И всем привет, это канал Vodafstream, и наконец-то у меня дошли руки, чтобы снять видео про альтернативную ветку тяжелого танка в Франции, которая будет иметь свои отличительные черты. И первой такой чертой будет не свойственно обычным танкам Франции крепкая броня. И второй особенностью это отсутствие типичного для этонации такого атрибута как барабан. Ну и отдельно хотелось бы конечно упомянуть, это две альтернативные пушки у каждого из танков. Кстати довольно таки интересные и необычные особенно у 10 уровня. Кстати 9 и 10 уровни будут вполне заслуживать вашего внимания в отличие от 8 уровня. Ну начнем мы конечно банально с 8 уровня и постепенно дойдем до топа. На восьмом уровне у нас расположился x 65 т Конечно, с одной стороны, сказать, что француз очень бронирован в лобовой проекции, это немного громко. Но этого достаточно для того, чтобы лишить танка высокой скорости и подвижности, дать ему всего лишь 15 лошадиных сил на тонну. И 15 назад. Ну, в общем, такой средненький результат. Конечно, глядя на скрин, можно увидеть хороший угол наклона лобовой части брони корпуса. Но броня там всего лишь 100 мм, и приведенная броня не имеет больших цифр. Так что 8 уровней будет туда нашить просто нора. Плюс при довороте броня станет еще хуже. Поэтому данный танк по лобовой проекции я бы не назвал очень бронированным. Такая броня будет спасать разве только что от всякой мелочи. И туда же в минус можно отнести щеки по 90 мм. Но не расстраивайтесь, и вся фишка брони именно 8 уровня это в его башне. Ведь в лбу у нас в лобовой проекции находится 250 мм брони. Это башня, которую можно неплохо играть от рельефа. Правда, там не лучшие углы, минус 8, но и не самый худшие, если быть честным. Да, конечно, от холма поиграть будет не так просто, но все кочки, камни мелкие неровности в вашем распоряжении. Может, конечно, показаться, что прибор наблюдения будет самым слабым местом у данного танка. Но нет, броню французы все-таки немножко завезли, и туда она будет прибываться не так уж легко, в отличие от комбашенки, где броню ровно столько, сколько надо 95% на игрокам, чтобы туда пробить. Если посмотреть на борта, то с бортов конечно будет все много намного хуже, там всего лишь 80 мм. Вообще танк плавно переходит от брони к картону, кстати не весь борт там 80 мм конечно, за гусеницами броня ну просто ужасно и через каток снаряд будет залетать просто в норад. Как и шарный снаряд в щель между бортом и гусеницей, где брони также, соответственно нет. Корма типично французская и выполнен стопроцентного качественного картона. По обзору могу сказать сразу пару 8, 9, 10 уровня они имеют средний результат и возвращаться к этому не будем, там обзоры 370, 380, 390, ничего интересного. Ну и напоследок давайте рассмотрим у данного танка орудие. Начнем от меньшего, большего, 100 мм орудие. В нем у нас 232 пробоя простым снарядом и 263 голдой с уроном в 300, но с плохим таким, ну не то что с плохим, но с плоховатым сведением. Думе играть на нем будет не так комфортно, а вот 122 мл орудия гораздо привлекательнее, как минимум своей итоговой точностью. Хоть пробой тут конечно меньше, всего лишь 218, но для 8 уровня вполне нормально. И при условии, что альфа у нас будет 400, в принципе орудие будет хорошим. Хотя голда в принципе у нас 325 и кому надо тот будет шить все и вся. По поводу КД, КД, конечно, дольше, чем у 100 миллиметрового орудия, но Алифакт, повторяюсь, того стоит. ДПМ, кстати, получается по итогу средний. Но, в принципе, думаю, из двух орудий все будут играть в 90% случаев на 122 миллиметровом И, как писали мне копии ВКонтакте, чем данный там не отличается, так это и привлекательность. Башня страшная. Ну, в принципе, я с ними не согласен. Как говорится, подвести итог то по итогу данный танк я бы назвал средним и ничем не выдающимся. По мне, получается такой средненький. Давайте рассмотрим следующие танки, которые намного-намного интереснее. Следующим танком у нас на очереди это АМХ М4 МЛ-51, который явно симпатичный предшественник. И начнем с бронирования корпуса. Если посмотреть на ловое бронирование, то щеки уже 150 мм. И под прямым углом будет неплохо танковать. В ЛД уже более бронировано и составляет 180 мм без учета приведенки, естественно. Приведенка там цифра неплохая получается. Что ну просто очень хорошо. И на у нас 120 с хорошей приведенкой. В общем танковать под прямым углом можно будет довольно таки неплохо. Ну перейдем к самому вкусу. Это башня. И первое что хотелось бы отметить башни это пропавший крепкий прибор наблюдений. И появившаяся на его месте вторая комбашенка, в которой брони не на грош. И это единственное слабое место в башне, да и вообще в лобовой проекции. В принципе те две башенки очень маленькие, и выцелить их будет не так-то и просто. Итак, плюсом я бы отнес возросшую броню в башне до 300 мм. Переведенки там вообще более 600 и при рассмотрении самой минимум брони в башне это 300 мм. Вот это я понимаю, крепыш. В общем, танковать лбом без доворота будет сплошное удовольствие. Но при малейшем довороте и показе бортов данный танк улучшится туда без каких-либо проблем. За бортов у девятого уровня хуже, чем у 8, то есть брони нет вообще. Нет, она есть, конечно, но уже не 80, а целых 60 миллиметров. Так что добро пожаловать в мир бортовой боли, фулдамага дамага от фугаса и пробитие при каждом выстреле. Но это еще раз повторяюсь только при довороте. Если посмотреть на орудие, то при наклоне Такие же стандартные минус 8, можно поиграть от рельефа, не везде конечно, но таких мест довольно таки много. Если посмотреть на динамику, то хоть лошадиных сил нам оставили всего лишь 13, но максимальная скорость осталась прежней 40 км вперед. Но набирается она конечно же гораздо хуже, чем от того же 8 уровня. Если посмотреть на два наших орудия, то мы конечно же начнем с самого минимума, это 122 мм. Тут мы имеем пробой 257 простым и 325 голдовым, с уроном в 400 и в 10 секунд. Ну думаю, такие довольно неплохое орудие. я бы сказал средненько. Если обратить внимание на топ-свол, в котором у нас 127 мм, то мы имеем уже урон 470 с пробоем в 242 мм. А вот с голдового снаряда здесь какая-то реальная странность. То ли ошибка, то ли даже не знаю, как это назвать. Но там пробой всего лишь 258, что и ни сюда, не туда. Проще было вообще убрать голдовый снаряд, ибо он тут просто бесполезен. А по поводу сведения все отлично, пушка отличается хорошей итоговой точностью. Ну, действительно какой-то странный выбор. Я, конечно, не за то, чтобы все играли на голде и так далее, но бывают такие ситуации, танки, дали под конец надо просто там подзатащить, что без голды ну просто никуда. Думаю, если пробую голду, я не сделаю чуть выше, то 10 с 127 метров будет не так уж и много. Хотя альфа, конечно, приличает, но будем смотреть на новый ТТХ после тестов. Пока 9 уровень, намного интереснее 8 уровня. И вызывает интерес как минимум мега бронирования ваше, которое, в принципе, может творить чудеса, мое личное мнение. Ну и вишенка нашего торта это топ танк АМАХ М4 Маляя 54. Моя надежда об бортов не сбылась, борта картон остался в 60 мм. Лобовое бронирование по-прежнему на высоте. ВЛД возрос до 220 мм и стал еще не пробиваемый. Щеки остались прежние 150 мм. В принципе этого достаточно, ведь переведенка там за 200. В общем, если даже не за 300. В общем, к корпусу ловой проекции претензий 0. Башня 9 уровня и к ней, соответственно, также нет претензий. А только боязнь, что могут или башню, или корпус чуть нерфануть. Но если эту понерфленную броню добавить немного в борта, я буду в принципе не против, если немножко снизится цифры башни. А так пока это просто имба в плане башни. По динамике все чуть лучше, чем у 9 уровня. Нам вернули наши 15 лошадок. Но по факту мы тоже 8 уровень с ограничением 40 км в час. Про орудия тут у нас два варианта. 120 мм и 130 мм. 120 мм орудие, в принципе, снайперское, с хорошей точностью и сведением. Пробоем в 263, а голдой аж в 325. Ну и, в принципе, для многих танков стандартной альфой в 400. Думаю, это орудие, с которым будут катать любители пострелять голдой. 130 мм орудие с пробитием в 250, и голдой в 280. С альфой аж в 560. Альфа очень и очень высокая. Одна из, по-моему, самых высоких среди тяжей. Вот в чем-в чем, а в итоговой точности мы, кстати, очень даже неплохи и даже, наверное, очень хороши. Думаю, все-таки 200 мм маловато, конечно, но многие голдоплюи будут играть именно на этом показателе и набивать просто шикарные цифры. А так, в принципе, 250-208, ну, в принципе, нормально. Конечно, ну, с другой стороны, это конечно, странное решение по снижению данным танком бронеприбития голдой, что делает эти танки инвалидами среди ТТ, по факту. Его надо ну, допускать ну, против ст с таким же орудием, ибо ТТ, заряжая голду, будет нас пробивать, а в ответ мы ничего не сделаем очень сильно бронированным танком. Я имею в виду именно случай встречи с такими танками, как Маус или с японскими тяжами, потому что для таких танков нашего пробоина ну, будет явно маловато, и мы просто для них будем мальчика для битья. Ну, естественно, конечно, если они зарядят голду против нашей мега-башни и хорошей лобовой брони. Если они будут нас заряжать, если будут они, точнее, заряжать голду, то они будут нас пробивать. А мы, если будем заряжать голду в 208 мм, ну, мы их просто не пробьем и, не знаю, уехать мы не сможем. Тут только надежда на союзников. В СТ направлении, конечно, все отлично. С менее бронированной тяжи тоже, в принципе, это должно хватить. Там и НЛД можно, и башенкой все повыцеливать. Но, по факту, против тяжелых, тяжелобронированных танков, десятка будет страдать со 130-мм орудием. Но лично я бы скорее выбрал 130-мм орудие для игры на этой машине. В принципе, мне больше это нравится. Хотя, блин, ну чуть-чуть бы голды еще добавим, но тогда до это было бы уже немножко имбовато. Ну, посмотрим. Хотя, может быть, до 300 они догонят. Это все-таки супер тест, и у нас все еще может поменяться. Но на данном этапе, в принципе, довольно интересная машина получается. Особенно, напоминаю, восьмерка и девятка. Ой, точнее, девятка и десятка. Восьмерка получилась ну не очень, как по мне. Надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.